Сидел на кухне около 4 утра, собирал я мысли, одевался, что вам, друзья, мирскому люду, своему семейному новогоднему столу вы откинули тревогу, тепла вам в дом, голубого неба, ведь праздник чудо за окном, счастье детского вам в дом. Всех, друзья, вам с праздником, с новым годом, мирное небо над головой, все задумывая, пускай сбудется. Ну, а мы пока честно пристанавливаем свою деятельность в интернете, не будем мы больше пока снимать ролики По семейным обстоятельствам Ну и там бла-бла-бла Это творение написала моя старшая дочь 10 лет, так что вы сильно так не судите строго Все, часть и правда Всех благ, друзья Но ну, а мы пока будем отдыхать Все, друзья, всем пока Всех с годом кролика Телефоны мы оставляем на все звонки, конечно, будем отвечать. Чем сможем, чем поможем. Так что, ну, пока снимать просто видео не будем. Все, друзья, пока.